Всем доброго времени суток. Хотел вам показать полную разборку травматического пистолета Лидер тт 10 на 32 т Для этого желательно нам иметь небольшие отвертки. И ну вот у меня это набор велосипедиста или там для сборки мебели ключи. Вот. Еще плоскогубцы мне так просто удобнее. Вот. Можно обойтись и без них, но как-то мне удобнее. Вот. Для, ну, перед разборкой оценяем магазин ну, нажатием на защелку магазина извлекаем магазин он нам чуть чуть позже понадобится пока его положим вот. далее необходимо для безопасности убедиться если патрон в пистолете патронники для этого Убеждаемся, отводим затворную раму, смотрим, есть ли у нас патрон, убеждаемся, что патрона у нас нету, возвращаем затворную раму, боек в исходное положение. Сейчас мы можем отсоединить затворную задержку. На моем лидере она имеет декоративную функцию, потому что внутри она подпилена, и когда последний патрон последний патрон отстреливается и подающая ну, подаватель вот это ну, как сказать, изгиб подавателя должен поднимать затворную задержку вверх то так как она подпилена с нуренной стороны, этого не происходит поэтому вот затворная задержка у меня чисто декоративная Подпильная она была на заводе, так он продавался вот, декоративную функцию. для этого мы можем или отверткой отсоединить пружину затворной задержки ну, или скобу, да? или можно воспользоваться магазином чуть-чуть ее отстегнуть вот я ее дальше не снимаю оставляю на раме чтобы потом ее не искать она в принципе дальше нам мешать не будет вот. извлекаем затворную задержку я ее положу пока сюда чтобы, чтобы она нам особо не мешалась далее нам необходимо снять затворную раму для этого нам необходимо чтобы снять затворную раму необходимо направляющую втулку повернуть на 180 градусов вот направляющая втулка надо чтобы вот этим отверстием она была наверху здесь она крепится на двух пазах на, ну, на затворной раме есть ответные части для того, чтобы закрепил, закреплялся а, направляющая втулка для этого нам необходимо, можно отверстие, можно воспользоваться ну, более, наверное с таким щадящим а, ключом а мы а, ну, чтобы не портить, не царапать да, свое оружие мы передний наконечник должны у него передний и возвратной пружины должны его утопить туда в углу пистолета и повернуть когда мы его утопили мы должны нам необходимо повернуть направляющую втулку на 180 градусов ну, придерживаем тесно пружину возвратную да? или боевую пружину и тихонечко снимаем вот направляющую втулку ставим и извлекаем пружину, возвратную пружину с передним наконечником и здесь у нас еще идет называется-то направляющий, направляющий стержень вот он, ну, это все можно снять наконечник не советую извлекать, потому что он держится там потом не очень удобно его обратно вставлять так, это на время все убираем вот те пазы, которые я говорил, которые, ну, для чего нужно повернуть пистолет на 180 градусов, чтобы вот эти, чтобы направляющая штулка вышла из пазов затворной рамы, когда мы поворачиваем, мы его вынимаем. Далее мы снимаем затворную раму, боек можем поставить в боевое положение. И сдвигаем ее в предельное положение, поднимаем затворную раму и отводим ее вперед. Затворная рама нам понадобится чуть дальше. Мы ее пока, я ее пока откладываю, чтобы она нам не мешала. Далее мы извлекаем удар на спусковой механизм. Он у нас никак не крепится, просто мы его вынимаем на механизм пока я тоже отложу вот далее у нас остаются накладки накладки рукоятки первую накладку нам мы ее снимаем берем отверстку и снимаем там внутри есть защелка довольно ну, легко и просто снимается да. ну, не до конца ответ. сейчас ее вот так все до конца одну накладку снимаем, а дальше уже это это проще. Также защелку отводим и удалим, убираем ее. У нас спусковой крючок здесь есть. Мы его, чтобы его извлечь, его необходимо просто вот эту рамку его убрать вниз. Вот мы его извлекаем тоже. Тоже все убираешь, чтобы что не мешалось. Далее, у нас... Далее нам нужно извлечь спусковую пружину. Она у нас легко вынимается, мы ее извлекаем. Вот так вот она выглядит, наша спусковая пружина. Мы ее пока все откладываем, чтобы нам ничего не мешало. Для того чтобы извлечь защелку магазину магазина нам необходимо ну, подобрать ключик, чтобы он у нас можно было выбить чеку, чеку защелки магазина, там она на пружине есть, она естественно, с пружины. Вот ну, у меня ключики подобраны, берем ну, фиксируем так. ключики подобраны, фиксируем ее и вот здесь вот мои пускогубцу пригождается и ударяем так. Ну, она мне немножко подзастряла, вот, она не до конца вышла. Ну, я помогу себе плоскогубцами, у вас, наверное, может быть, она с первого просто раза вылетит. Все, извлекли чуку вместе с пружиной. Все, убираем недалеко, чтобы не потерять, никуда не упала. Также защелка магазина просто внимается. Так, на, на раме э, травматического пистолета больше нам э, снять э, нечего. Э, так как ствол у нас э, прикрепил э, к, к раме, поэтому мы боль, больше здесь делать ничего не можем. Я пока его уберу и вернусь к нашей затворной раме. Вот наша затворная рама. Мы здесь Мы можем снять ударник и выбрасывающий выбрасыватель с пружины вот выбрасыватель там здесь вот пружина стоит вот здесь его как-то ну не чека а защелка вот а для того чтобы нам извлечь ударник необходимо так же как и так же как защелку магазина, ее, точнее здесь все надо выбивать, ну вот начнем, наверное, с нее. Берем небольшой ключик и где у нас вот как для в то место, где у нас как для отвертки такой разрез вставляем наш ключик ну и тем же способом ой, надо да, придерживать э, желательно при, придержать точнее не желательно, а необходимо придержать э, вот, вот здесь вот это место, потому что когда мы извлечем э, вот этот э, ну, вот эту чеку то на, наш э, наш ударник, он, э, там есть пружин, он просто вылетит и его очень долго наверное искать поэтому мы его сейчас я буду как-то сейчас как подобнее так чтобы когда снимаешь не очень это удобно все делать буду буду так вот держать его излечиваем сейчас его чуть-чуть, пока не, не держу ударник, чтобы чуть-чуть э, шпильку до ударника. Ну, вот. Все. Чуть-чуть она уехала. Теперь держим и придерживаем пальцем ударник и вынимаем вынимаем шпильку. Вот, Надеюсь, видно, шпилька вышла. Все то же самое. Я ее ударник буду придерживать пальцем а плоскогубцами дальше в одну шпильку вот наша шпилька все тихонечко отставляем, чтобы нам ничего не искать не потеряем и вот извлекаем ударник вместе с пружиной ну, вставить его сможете он имеет как раз для, для шпильки выемку, ну, за счет которой она держится имеет вот этот ход ставим кладем чтобы все это потом не разлетелось теперь извлекаем наш выбрасыватель с пружины выбрасыватель здесь но также извлекаем его нам нужно взять более тоненькую такую отвертку у меня типа часовой есть и шпильку выбрасывателя извлекаем так, вот наш выбрасыватель так вот ну, шпильку давайте я вынушу до конца ее. Вот нашу шпилька выбрасывателя. Она абсолютно одинаковая, можно в любом положении вставлять обратно. Вот остальные места... Сейчас и пружина. Там у нас еще пружинка есть. пружинного выбрасывателя. Пускай это маленькие детальки здесь. А, а, остальные, чтобы это все собрать в обратном порядке, в принципе, все, все все будет просто. Просто чуть дольше это время занимать. Я не буду это снимать. Вот. А, чтобы в те же места, в, в, в те же стороны вставлять, Вот они, в принципе, равноценны и имеют то есть и имеет как-то зазоры для того чтобы для того чтобы не торчали выступающие части то есть ну по-другому вы просто не поставите то есть как бы не старались вот. в целом получается в затворной раме тоже мы все что смогли сняли еще снимается в затворной раме целик у меня не получилось как-то уже Хотелось, хотя я его собираюсь раздавать в утилизацию, выбить целик у меня не, не получилось. Ну, в домашних условиях таких. Может быть, где-нибудь на природе ударить посильнее чем-нибудь. Он бы и, ну, сказать, и можно было его сдвинуть. Так. Далее. Далее у нас остался магазин. Магазин мы тоже можем разобрать на составляющие здесь у нас получается будет подающая пружина внутри, подаватель и вот эти заглушка нужна маленькая пружинка для того чтобы защелку вот эту внутрь задвинуть сдвигаем внутрь защелку и нижнюю часть сдвигаем вперед ну вот такой резок этой части получается к закругленной, ну, к закругленной части двигаем вперед. Далее вынимаем подающую пружину и также вынимаем сам подаватель, подаватель патронов. Вот. В принципе все, что можно было разобрать, мы на лидере ТТ разобрали. Все. Спасибо за внимание.